Полина, как ты думаешь, что я тебе сегодня расскажу? Не знаю. Сказка «Кратко о жизни лисы». Давай. Сказка «Кратко о жизни лисы». Лиса смотрит, какой прекрасный мир. Я сегодня столько всего хорошего всем сделала. Я помогаю ежику, грибы собирать, мариную их по-всякому, с козлом играю. он никак без меня играть не может. Я хорошая ли, совсем помогаю. И медведю даю, иногда мед даю. Медведь, любишь мед? Конечно, люблю мед. Полина, ты любишь мед? Да! Хорошая Полина. Я мед -то тоже люблю. Вот кушаю его вот только что. Так, а я пойду помогать волку. Волку то постель хорошая нужна. Он-то не заправляет свою постель. Вот я ему заправлю сейчас. Время прошло. И лиса говорит, хороший день сегодня прошел. Как обычно. Всем, все, когда я помогаю, помогаю всем вокруг. И все мне спасибо, говорят. Спасибо, медведь. Спасибо. Волк, спасибо. Спасибо, лиса. Ежик, спасибо. Спасибо, лиса. Спокойной ночи, Полина. Спокойной Ночи, лиса. Лесных тебе снов леса желает. А тебе лесных тоже. Спасибо. Лиса спать ложится и ночь на дворе. Конец. Сказка кратко о жизни лисы.